Ребят зовет дорога до родимого порога, 90 суток впереди. Ни цветов, ни хлеба солью, их сердца наполнит болью, Дикий танец трассиров ночи. Не хлеба с солью, их сердца наполнит болью, дикий танец трассиров ночи, мини свист, подрыв фугаса, труп сгоревшего камаза и за банды. Oh, uh -huh.